Механическая обработка контура Одной из завершающих операций в процессе изготовления печатных плат является механическая обработка контура. Для выполнения скрайбирования или надрезания мультиплицированных панелей печатных плат используется высокопроизводительный станок с числовым программным управлением. Использование твердосплавных или алмазных дисковых фрез позволяет производить обработку с большой скоростью и высоким качеством. Для точного позиционирования реза при минимальном зазоре до проводящего рисунка используется оптическая камера. Для фрезерования контура печатной платы также используются станки с ЧПУ. Наличие дополнительной системы измерения позволяет фрезеровать с контролем глубины, а также выполнять зенкование отверстий. Для точного совмещения программы фрезерования с топологией печатной платы станок оборудован оптической камерой, что особенно важно для изготовления печатных плат повышенной плотности. Наличие системы подачи охлаждающей жидкости при скрайбировании и фрезеровании позволяет обрабатывать платы на металлическом основании и используется для охлаждения инструмента. Готовые платы, вырезанные из заготовок, передаются на финальный контроль качества.